Здорово. Ну как ты? Давно мы с тобой не виделись, не общались. Ну а связано это с тем, что как ты уже наверняка знаешь. Буквально пару недель назад я ушел с проекта Барвиха КРМП. Я ни в коем случае не призываю никого уходить вместе со мной. Выбор проекта это дело каждого. У каждого есть свой вкус, свои интересы и свои нравы. И все это имеет место быть. У каждого свое мнение. О своем мнении я расскажу тебе конкретно в этом ролике. Ну а сейчас у меня для тебя есть одна очень интересная новость. Если ты, как и я, играешь на Black Раше или давно хотел перейти на данный проект, но не знал на какой бы сервер тебе лучше было бы залететь и с чего начать, то сейчас у тебя есть прекрасная возможность начать вместе со мной все заново на открытие нового 15-го юбилейного сервера Black Rush под названием Gold, которое состоится уже буквально через пару дней. Именно 8 июля в 12 часов дня по московскому времени я буду залетать на этот золотой сервер и всех желающих начать свой новый путь развития с самого нуля вместе со мной я буду ждать именно там. Так что до встречи. Ну а сейчас мы с тобой поговорим о причинах моего ухода. И причин, которые поспособствовали моему уходу, довольно-таки много. Но я не хочу акцентировать на них особое внимание. В сотый раз обсуждать все это по-новой. Ведь буквально месяц назад мы с тобой уже говорили об этом. И уже тогда я для себя ушел с проекта. Я слил тогда все свои топовые бизнесы в ГОС. И отправился на поиски нового для себя интересного проекта. Но в какой-то момент разработчики, да и в том числе моя аудитория, смогли меня уговорить остаться ненадолго и посмотреть на будущее развитие и изменения проекта. Но к моему сожалению, на протяжении всего месяца, а именно с того момента, как я встал на сотрудничество с Барвихой, я не заметил каких-то крупных, серьезных изменений. На какой-то момент очень многое исправили. И даже одну неделю я смог поиграть с Барвихой. Большим удовольствием, без каких-то лагов, вылетов и всего остального, к чему мы уже давно с тобой привыкли. Но вот как раз-таки буквально пару недель назад были внесены какие-то мельчайшие изменения. И я целую неделю играл, снимал для тебя огромное количество нового материала по проекту. И при всем при этом я ловил кучу багов, лагов, ломанных текстур и постоянно вылетал. Ты знаешь меня как человека с огромной выдержкой, с великим терпением. Но, как говорится, у всего есть предел. Да и помимо этого, ознакомившись со списком грядущего глобального обновления, я в конец убедился, что интересы проекта не совсем совпадают с моими интересами. Я ничего не хочу конкретно сказать плохого о данном проекте. Разработчики, правда, очень стараются и делают довольно многое для конкретно самого проекта и его комьюнити. Но, к сожалению, это не то, что я бы хотел видеть в будущем на данном проекте. Если ты смотрел все мои предыдущие ролики, ты знаешь, что я неоднократно высказывался об экономике серверов, конкретно о бизнесах всех серверов, об их стабильных финках, о том, как это влияет на их владельцев, на других игроков. О том, чего не хватает конкретно проекту на сегодняшний день. Я очень надеялся на то, что мы сможем в ближайшем будущем увидеть кардинальные изменения в плане новых механик. Механик тех же бизнесов, механик работ. Надеялся увидеть урегулирование зарплат на разных работах разных уровней. Но к моему великому сожалению, вместо всего этого нам решили добавить пару новых машин. Еще одну новую никому не нужную фракцию. Ну а самое главное самокат. И вот конкретно в этот момент мое терпение уже лопнуло. И оставаться и дальше на данном проекте. Каждый раз снимать то, что мне на самом деле не нравится и то, что меня не устраивает. А после всего показывать это тебе. И нагло врать, что все хорошо. И я балдею от данного проекта. К сожалению, это не для меня. За последний месяц, честно сказать, я сильно устал. Устал от постоянных проблем проекта. Устал приходить после работы и начинать снимать. Барви а потом еще по полдня вырезать все ее недостатки на монтаже для нового ролика ведь кому нужен такой контент за последний месяц я себя стал чувствовать как выжатый лимон ну и после чего я решил ни с кем не ругаясь не делать никаких хайповых роликов на тему о моего ухода перехода на другой проект просто остановиться немного отдохнуть я обсудил все эти проблемы с пиар-менеджером проекта с разработчиками и мы решили разойтись на. На добрых условиях. Я ни в коем случае никак не хочу, как и не хотел тогда хейтить данный проект. Ведь Барвиха мне подарила реально огромное количество положительных эмоций в свое время. И я ни капли не жалею о том, что долгое время играл конкретно в данный проект. Я играл, пребывал на нем и получал удовольствие. Отдохнув недельку, я стал изучать остальные КРМП мобайл проекты. И, естественно, я обратил особое внимание на самый популярный на сегодняшний день проект, под названием black russia мне стало очень интересно вокруг чего столько шумихи ведь онлайн этого проекта просто поражает на сегодняшний день этот онлайн бьет все рекорды и обходит даже крупные известные пк крмп проекты также на сегодняшний день онлайн-проекта составляет 14 тысяч человек. У имеется 14 серверов и на каждом 1000 свободных слотов для игроков. И при всем при этом на Блэк постоянные сумасшедшие очереди. На этот проект не просто так зайти. Ты можешь просидеть 20, а то и 40 минут в ожидании своей очереди. И я хочу тебе сказать, что этот проект не нуждается в какой-либо рекламе. Ведь онлайн данного проекта говорит сам за себя мне стало безумно интересно изучить данный проект и поиграв на нем буквально недельку я был приятно удивлен на данном проекте присутствуют все те механики которые я давно хотел увидеть на той же барвихе здесь уже есть нестабильные финки а соответственно существует полный актив в плане содержания и ведения своего бизнеса старички имеющие бизнесы на проекте активничают с новичками Проекта. Занимаются рекламой данных бизнесов, пытаются их как-то продвигать и увеличивать свои доходы. Бизнесы постоянно продаются между игроками. Помимо всего этого, здесь имеются огромные компании, такие как строительные и транспортные. В них также действует полный актив игроков, а именно старичков с новичками. Крупные игроки, устоявшиеся на серверах, владельцы данных крупных компаний, активно взаимодействуют с новичками и менее опытными игроками на Набирают к себе их в компании, набирают их на работу. Все те вещи, о которых я тебе говорил на протяжении этих двух последних месяцев, они уже существуют на данном проекте и прекрасно работают. Также здесь есть целых три таксопарка, которые отлично работают и конкурируют между собой. Помимо всего этого, здесь имеется огромное количество разных работ. И они не ограничиваются тем, что тебе придется бегать с одной точки на другую или ездить с одной метки на другую. Во многих работах здесь присутствуют интересные мини-игры, которые неплохо так отвлекают от основной беготни по серверу, дарят тебе новые эмоции и возможность с удовольствием скоротать время. Все работы довольно-таки отрегулированы в плане заработка. То есть, если ты новичок первого уровня, ты не сможешь сразу поднять на самой простой работе, типа той же шахты, как это было на Барвихе, 1 миллион за день не напрягаясь. Тебе придется реально попотеть. С каждым новым уровнем ты будешь получать возможности устроиться на более перспективную работу и получать там соответственно больше денег. Существует процесс удержания игрока на проекте, существует именно тот интерес развиваться и прокачиваться как можно больше к высокому уровню. Ведь с каждым последующим уровнем ты будешь получать доступ ко всему новому и интересному. Здесь ты сможешь работать не только на шахте или заводе. Помимо всего этого ты сможешь стать фермером, заниматься пчеловодством, доить коров, собирать урожай. И это только на начальных уровнях. Помимо работы простым водителем автобуса или такси, ну или даже автомеханика, ты сможешь устроиться в СТО, где сможешь собственноручно заниматься апгрейдом чужих автомобилей. Также ты сможешь стать автоугонщиком, вступить в какую-нибудь ОПГ, ну или даже ограбить бан. Также ты можешь искать здесь клады, становиться охотником, собирать трофеи и выгодно их продавать. Но для того, чтобы устроиться на каждую из этих интереснейших работ, тебе придется попотеть. Для какой-то работы тебе понадобится получить лицензию, которую просто так тоже не купишь. Придется проводить взаимодействие с игроками, отыгрывать РП, созваниваться с ними, встречаться и получать заветные лицензии уже у игроков. Также здесь есть разделение автосалонов на самый бюджетный класс автомобилей, на средний класс и на самый дорогой премиум класс с премиальными автомобилями. Ну а помимо всего этого, также имеется и мотосалон, где ты сможешь приобрести себе конкретно какой-нибудь мотоцикл. Я уже не говорю об огромном количестве скинов, в том числе и женских, а также аксессуаров и многих других разных вещей. Самое интересное, что тебе здесь всегда найдется чем заняться неважно какой у тебя уровень и не важно в какой день недели или в какое время дня и ночи ты играешь На сервере всегда огромное количество людей в этом конечно же есть и свои минусы первые из которых это ожидание в очереди но из этого вытекает и новые плюсы Благодаря такому онлайну проект растет и движется вперед, и помимо этого открывает все больше и больше новых серверов, чтобы нам с тобой было комфортнее. Второй минус, о котором многие говорят, заключается в том, что на проекте много неадекватных игроков. Я хочу тебе сказать по собственному опыту, неадекватов хватает везде абсолютно на любом крмп проекте или сам мобайл беда в том что здесь огромный онлайн а соответственно больше людей и больше неадекватов вытекает из данного количества я советую тебе как лично и я сам просто обходить их стороной и не обращать особого внимания если еще буквально полгода назад, когда я выбирал, где же мне играть все же, Барвиха или Блэк Раша, я остановился тогда на Барвихе, потому что на Блэк Раша мне совершенно не нравилась графика, то уже на сегодняшний день для меня она стала вполне играбельной. И мне нравится то, как активно работают основатели над проектом, мне нравится то, как много времени уделяют всем деталям, мне нравится то, как активно работает администрация, по собственному опыту я это проверил и убедился в том что она реально работает по крайней мере на том сервере на котором я тестил данный проект в общих чертах я хочу тебе сказать только одно для меня этот проект новый для меня эти механики новые но при всем при этом мне они нравятся меня устраивает данный проект абсолютно и полностью и мне интересно развиваться на нем изучать эти новые для себя механики изучать все возможности ведь я перечислил тебе только меньшую часть Ту часть, о которой я успел узнать за это небольшое время, поиграв на данном проекте. И мне очень интересно развиваться на нем дальше и смотреть, что же нас будет ждать впереди. Как я уже и сказал тебе ранее, я буду залетать на открытие юбилейного 15 золотого сервера под названием Gold. Надеюсь, что там уже будет к этому времени работать мой промокод хэштег Карп, такой же, как и везде. И введя его на втором уровне, ты получишь небольшой, но очень приятный бонус. Это прекрасная возможность для того, чтобы нам вместе с тобой начать развиваться с самого начала, проделать путь от бомжа до миллионера, стать крупными бизнесменами, достичь новых высот и соответственно получить от этого большое количество положительных эмоций. Я повторюсь, я никого не призываю уходить вместе со мной. Выбор какого-то определенного проекта – это дело каждого. Сколько людей, ровно столько и мнений и это не повод навязывать свое мнение остальным я лишь высказываю исключительно свое личное мнение исходя из собственного опыта ну а последнее решение всегда за тобой в любом случае я хочу тебе сказать огромное спасибо за все то время которое мы провели вместе и я буду рад тебя и в дальнейшем видеть на моем канале я буду рад с тобой видеться на новом для нас проекте развиваться вместе